Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Среда, 30 мая, и начинаем наш разбор как всегда с пары евро-доллара. Но я перед началом напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте поставить ваш лайк. Итак, по паре евро-доллар тенденция нисходящая сохраняется. Вчера мы вновь обновили локальные минимумы и движемся по направлению на 1.1421. Ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на максимальные значения, которые были зафиксированы вчера по цене 1.1640. А по паре британский фунт-американский доллар также тенденция нисходящая сохраняется. После обновления локальных минимумов мы корректируемся от локальных минимумов вчерашнего торгового дня, но пока общая направление сохраняется нисходящим. И данный сценарий будет актуален до тех пор, пока мы торгуемся выше уровня 1.3339, максимум, который был а, зафиксирован 28 Майя. Пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция нисходящая сохраняется и следующие цели для снижения это область 1,3061. А по паре американский доллар, канадский доллар также сохраняется восходящая тенденция, цели роста это область 1,3336, ближайший разворотный уровень оставляем на минимуме вчерашнего дня, это цена 1,2968. А по паре американский доллар, японская иена также продолжается тенденция нисходящая, следующие цели по снижению это область 107,39. А ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на максимальных значениях, которые были зафиксированы 29 мая а по цене 109.47. А по паре австралийский доллар американский доллар сохраняется тенденция нисходящая. Вчера и сегодня мы смогли уже обновить минимальные значения 18 мая и движемся по направлению на 74.47. А на текущий момент ближайший разворотный уровень пока остается там же на максимуме 28 мая, который был зафиксирован по цене 75.80. По паре евро-фунт сохраняется тенденция нисходящая. Вчера обновили минимальные значения, которые были зафиксированы 17 мая, и движемся по направлению на 86.78. В рамках текущей формации ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальных значениях, которые были зафиксированы вчера по цене 87.43. А золото на текущий момент продолжает двигаться в восходящем тренде, хотя первый из признаков, которые мы видели вчера, то это не добитие локальных максимумов, не смогло золото вчера уйти выше максимума 25 мая, что в ближайшей перспективе может перевести к возобновлению нисходящей тенденции по данному активу. Тем более вчера мы видели обновление минимальных значений, уходили ниже минимума 28 мая. Поэтому если золото сможет обновить минимум, который был зафиксирован вчера, то в этом случае стоит ожидать начала снижения по данному активу с целями на 1281 и 1275 соответственно. А для продолжения роста нам необходимо увидеть обновление локальных максимумов. Уход выше отметки 1306 долларов за тройскую подтвердит настрой двигаться золото на укрепление. А по нефтемарке Brent сохраняется тенденция нисходящая на текущий момент. Локальный минимум вчера мы обновить не смогли. А получаем косвенные признаки остановки данного нисходящего коррекционного движения, но пока подтверждения нет. А в том случае, если цена по нефти Марки Брендс сможет закрепиться выше максимумов, которые были зафиксированы вчера по цене 7628, то после этого уже можно ожидать начала возобновления роста. Но а пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция нисходящая сохраняется и, вероятно, цели по снижению это область 71 и 70. А по индексу ДАК сохраняется тенденция нисходящая, цели по снижению это отметка 12244, ближайший разворотный уровень по данному активу. Отмечаем на максимальные значения, которые были зафиксированы 28 мая по цене 46. А по биткоину вчера в второй половине торговой сессии мы увидели обновление локальных максимумов, ушли выше максимума 28 мая, закрепились выше цены 7393 доллара за один биткоин, что в рамках часового таймфрейма на текущий момент нас переводит в фазу восходящего движения из текущих уровней рост. Рост по данному активу может возобновиться. Цель роста – это движение в область 8552, ну и далее уже по направлению на 9 и 10 тысяч соответственно. Возврат к продажам будет рассматриваться в том случае, если мы увидим обновление минимальных значений, которые были зафиксированы вчера в области 7013 долларов за один биткоин, и после этого уже тенденция нисходящая может вновь возобновиться. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, с вами был Саков Роман, всем желаю хорошего торгового дня и увидимся уже завтра. Всем спасибо и до свидания.